Итак, сегодня 21 ноября Пол первого ночи Я снимаю видео про яйца Я их сейчас просветила 13 числа У нас отключили свет У нас тут произошла авария на линии 13 Вечером До 14 В инкубаторе сохранялась Температура но К вечеру стала 11 градусов 15-го я приехала, температура была где-то 12 градусов, перевезли их в другое помещение. Спасибо моим друзьям огромное, Алексею огромное спасибо. Вот приютил у меня до субботы, в субботу мы их окунули в водичку, они все дрыгаются, так что живые. Вот только одно яйцо, оно такое странное, вот оно в уголочке лежит. Сейчас я их просветила, все живые. Так что температура, которая падает в инкубаторе до 11 градусов, выживают все. Не надо ничего выкидывать, не надо ничего это предпринимать. Все нормально, все хорошо будет. Будем ждать вылупа. Сегодня 28 день, может вылупятся чуть попозже, не 30, может позже. Но я все сниму, все покажу. Всем пока!